Всем привет! Автор канала Большой Фантазер и сегодня он снова фантазирует... А, она. Я это она, и я сегодня снова фантазирую. Мы просто сочиняем сказки, чтобы было интереснее жить. Кстати, фотографии к предыдущему ролику я забыла упомянуть, я там переснимала. Про нагов. Это фотографии, которые прислал зритель канала через канал на Телеграме. Сегодня про Азовское море, которое мне приснилось, и мне приснилось, что именно э, с ним связан Ветхий Завет, но оно было сухопутным. У зрителей есть все основания совершенно мне не верить, потому что у меня аргументов два. Во-первых, что-то приснилось, во-вторых, а попробуйте опровергнуть события, которые были 7000 лет назад. Но я подумала, есть доказательства от противного, а почему бы не рассмотреть такую версию? Почему бы нет? Это интересно. Сегодня про Азовское море. Ввиду такого сна и такой теории, конечно же, интересно находить постройки, но пока что то, что я нашла. Эта фотография, я ее буду как-нибудь искажать, уникализировать, потому что не знаю ее лицензии. Сама-то я туда не съезжу, чтобы отснять. Сейчас, по крайней мере. Перед вами железная дорога длиной 70 метров. Она затоплена. Она затоплена. Если бы это была железная дорога советской эпохи, то о ней были бы записи. они бы что-то нашли. они ничего не нашли. То есть она как минимум дореволюционная. Но и в дореволюции, из того, что известно, там известно, какие прокладывали, а насчет этой непонятно, откуда она. Строят версии, около 10 версий, то ли для перевозки рыбы, то ли для перевозки, для, для транспорта пассажиров. И э, все, факт остается фактом, у ней нет документации. Иногда, иногда люди вокруг себя находят такие находки, о которых вообще нет информации. Это могут быть подземелья выложенные кирпичом или те же самые засыпы. А что это? И она затоплена. Если официальная версия истории о создании железных дорог верна, то она не может быть старше, чем изобретение железных дорог как таковых. Она не может быть любого возраста. Вероятно, она в той эпохе, когда много дорог прокладывали. Да? Вы видите дерево дерево оно еще не истлело, но уже как бы уходит. Вот может быть по конструкции дороги, по ее металлу, по дереву можно было бы определить возраст. Но пока что я ничего такого подробного не находила. Что я хочу сказать по этой дороге. Она минимум дореволюционная и она затоплена. Очевидно, что дороги не строят впритык к к контуру моря, очевидно, то есть на момент постройки ну и по дну тоже не прокладывают, или я что-то не знаю про железные дороги, <с press> то есть линия моря к тому моменту была все-таки дальше, чтобы не объяснять текущую ситуацию затопления Мазовского моря, там сочиняют, что море подмыло, что там было насыпь, что-то такое, Придумывают, придумывают. Но могло ли Азовское море размыть? Кто там был в, пос... в недавние годы, а перед этим был раньше, те были разочарованы берегом, который увидели. Широкие песчаные пляжи, широкие стали намного уже, раза в четыре. Те постройки, которые были глубоко на пляже, уже оказались впритык к воде. Тогда локально могли объяснить, что просто люди что-то построили, течение изменилось, и оно размыло берег. На самом деле, спустя время, мы можем открыть эти статьи. Сейчас, когда... Нет возможности там отдыхать, именно там происходят эти действия критические, вы знаете. Именно сейчас вода уже дошла до улиц прибрежных деревень. И статьи. Статьи, они, конечно, сглаживают. Я просто наблюдаю. Статьи э, вроде бы шокирующие, но они сильно преуменьшают цифры, которые... А цифры могут быть еще еще критичнее. В статьях написано, что с 20 по 50 год, с 2020 по 50 море, возможно, займет территорию в 100 метров. Но... Если море вышло уже на улице сел, значит, оно уже давно как преодолело и 100 метров, и больше, и за гораздо более короткий срок. Это буквально вот в радиусе, сколько тут, около 10 лет. Из чего я делаю вывод, плюс эта железная дорога, что потоп, если это был тот самый потоп, предположим, потоп, который был тогда, он продолжается. Он не заканчивается. Что это может быть? Глобальное потепление? М -м ну, если бы было такое потепление, посмотрите, сколько плоских побережья на планете. Если бы вот так росла вода, то отвлечь ни, ни на какие события было бы невозможно. По всему миру была бы просто истерическая паника, потому что есть из-за чего. Это не глобальное потепление. Мне это больше всего похоже на понижение уровня земли. Сама земля пластична, будь она естественная или механическая, но она в любом случае пластична. И здесь понижение грунта, я думаю так. Объяснить указанное более активным каким-нибудь притоком, дождями невозможно. У нас даже зимой намного меньше осадков, чем было раньше. Мы это видим. Зимы более сухие. А реки, они чуть-чуть медленно, но снижают уровень. Даже истоки. Это, кстати, пока что не получается объяснить деятельностью человека, который там орошает территорию. Если устье реки высыхает, то он уже высыхает почему-то. В общем, пока что предварительный вывод, что с водой, в принципе, на планете что-то происходит. Я уже говорила о речках, что одни чуть-чуть высыхают или стремительно высыхают, другие, напротив, пугают жителей, которые живут по их берегам. А то же самое с морями. Кстати, вот деревня, там где залило, там где затопило, вода, допустим, сезонно уйдет, но она же оставит соль. А там простые люди, которым нужны их огороды. Лучки, кабачки и абрикоски. И эти деревни все-таки не строят тоже впритык к воде. То есть перед нами экологическая сенсация. Хочу напомнить еще такие интересные детали про Азовское море. Вот вода сейчас наступает и она подойдет уже к земле и глине. Там и глина, и земля. А ведь до этого на пляжах лежал песочек. Такое впечатление, что песочек насыпали, что это искусственное происхождения. Еще что я могу вспомнить про Азовское море, про то, что о нем ходи, ходила, ходили страшилки. Эти страшилки писали именно в интернете. Не знаю, кто-то лично сталкивался или нет. Я от людей не слышала, я чисто читала статьи, что там иногда образуются трещины, в которые затягивают людей даже возле берега. Наверное, эту, этот ролик следует поместить в рубрику «Страшилки». Кто про такое знает, говорите. И также читала о том, что периодически, кажется, раза в два года там происходит подземный толчок вверх, который вызывает дикую волну. И От этой волны тоже бывают жертвы. О штормах на Азовском море пишут, что они бывают до почти 100 раз в году. Но почти 100 раз в году – это каждый третий, каждый четвертый день. Не преувеличивают ли статьи и не пишут ли СМИ именно так, чтобы напугать людей, чтобы люди предпочли какой-то другой отдых. Не отвлекают ли внимание от того, что просто прибывает вода. И как знать, если этот мост был построен... Вы знаете, про какой я мост? Именно для того, чтобы отслеживать уровень моря. И как знать, если взрыв на мосту был сигналом кому-то, кто понимает, сигналом о том, что этот уровень воды более сдерживать невозможно. Версия взрыва на мосту. Я тоже что-то тут выдала... Но повышение уровня это очевидная очевидность. И, и вот такое событие. Если вода продолжит пребывать, вот при, природы этого потопа мы не, не видим. Единственное, что мне приходит, это понижение уровня Земли по, по каким-то причинам. Но если вода продолжит пребывать, это означает, что. Пора, пожалуй, говорить о выселении целых сел, а может быть и городов, которые находятся по берегам. Переселение куда-то. Не в чистое поле, понятно. Под дну моря я пока что нашла эту загадочную железную дорогу. 70 метров. А может быть там где-то есть ее продолжение. Но тогда вот от датировки этой конструкции будет критически важно определить, как быстро приходит вода. И мое впечатление с того, что я сейчас копнула, что это происходит неравномерно. Какова была сегодняшняя страшная сказка, немножко страшилка на ночь. У меня вот такие вот находки вызывают такой чуть-чуть мистический ужас в сочетании с остальными эмоциями, потому что что это, как, никто не знает. Самое удивительное, что никому ведь не интересно. Не смотри наверх. Отличный фильм. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.